Я молюсь тебе за тебя Я тебе за тебя молюсь Пусть спасает тебя судьба Пусть навеки оставит грусть Я молюсь тебе за тебя Я молюсь я боюсь, за тебя боюсь Слишком наша мораль стара Слишком трепетен наш союз Слишком ты у меня добра Я боюсь, за тебя боюсь Я боюсь Верю в образ в любви святой, Ты мой Бог и моя семья, Не таинственный ворожбе, Ни, таинственны ни приметом не верю я, Верю в жизни одной тебе, Ты мой Бог и моя семья, Ты моя. Я молюсь за Тебя, Тебе Чистой крови Твое вино причищение к Твоей судьбе Только мне пригубить дано Я молюсь за Тебя, Тебе Одной тебе, ты мой Бог и моя семья, ты моя. Я молюсь тебе за тебя.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 С любви святой Ты мой Бог и моя семья Не таинственный ворожьбе Ни приметом не верю я Верю в жизни одной тебе Ты мой Бог и моя семья Ты моя